И теперь мы продолжаем специальный массаж мануальной спины. спину входит у нас и от ягодицы до шеи. Шею сразу переходим, не отходя от касы, не меняя тело своего, положение тела своего, положения тела, да, начинаем с сосединых отростков, убираем все в подключичные впадины, надключичные, наползая, наплывая трапеции на свои руки теперь растираем инвертируя ладони также от 8 части вниз уходим вниз поднимаем обе части шеи с двух сторон и растягиваем растягиваем трапецию вводя в сторону от центра к периферии как вы помните на шее у нас практически все движения идут сверху вниз теперь Приняли исходную позу и пошло растирание энергичное от центра к периферии. Сет номер один начался. Это мы рисуем крылья купидона. Натягиваем трапецию на себя, кулачками разводим холку, растирая ее. И достаточно так жестко размассировав, развели лопатки, прошли мимо них. И у нас поехал бронетранспортер. Вниз за горочки скатился, спустился и забуксировал. Таким образом мы декомпрессируем вибрации тазовой кости. Второй проход рисуем еврейский канделябрь минору. Основание, стержень, подсвечники. И теперь по очереди. Тазовые кости лево-право, лево-право. Третий проход. Опять уперлись в ось лопаток, нарисовав основание. Стержень рисуем минору. Только с большими пальцами. Вокруг. каждую позвоночника. Позвоночка. Обходим и рисуем свечки. по ну, Зажгли как бы свечки по основанию воздушных костей далее прошлись и все тазовые кости начинаем по диагонали с помощью лопатки тоже то есть в ось лопатки и ось подушных костей уперлись и растянули по диагонали несколько проходов и дальше мы наш рисунок стираем все что нарисовали Торлы и глоть энергию с локтей. Переходим к растиранию предплечьями от груди до основания черепа. Запуск ракет. Из шахты вылетает ракета С400. И теперь растираем инвертированными ладонями до плечей, то есть от восьмой части быстро быстро быстро энергично до плечей методом прищепки растягиваем трапециевидную мышцу вверх-вниз вверх-вниз три приложения усилий наших растянули продольно теперь с другой стороны один два три прохода достаточно Растянули поперечно, растянули продольно, растянули обе мышцы продольно, оставив пальцы в точках подокрамиальными отростками, развернули руки и приемом куриной лапки нарисовали эполеты. Вернулись обратно и с помощью вибраций дополнительно расслабили трапецию. Теперь с поворотом головы, с одной части, в данном случае справа, отодвигаем мышцы, работая с мышцей, или, мускулус элеватор до уголка лопатки, и с другой стороны. Внедрились, это, это уже второй идет, внедрились кулаками, растерли трапецию, основание черепа нарезали на колбаски, и руки превращаются в шестеренки с подъемом вверх. Раз, проход. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Не сильно, легонечко можно делать. Теперь натянули с декомпрессией голову на себя. И еще раз на себя. И провибрировали. Пальчики оказались, как пальчики на рояле. И мы музыку сыграли на основании черепа. С вибрацией, точки Шотцу и точку конфуция прожали в глубине большого заточного отверстия. Чуть снаружи. Крючком таким одеваем и на себя натягиваем. И третью точку под косточкой. Мягко расслабили. Всю основную часть прошли и пошли точки с вибрацией, чтобы вибрация была легче я ее без напряжения пальцев добавляю корпусом тела, видите корпус у меня танцует, мягко уводим туда в надключичную зону и возвращаемся по точкам за ухом, последнюю точку где место крепления уха, размяли всю ушную раковину, растирли ее, прошли точки по внешнему ободку. По внутреннему ободку над козелком уха три точки где крепится челюсть и растерли все ухо целиком выводя кровь и лимфу туда в надключичную зону по уху за ухом и по щекам вернулись к массажу головы но здесь много особо не надо тратить в данном случае времени просто так вот как-то без объяснения сейчас просто хаотично, хаотично даже быстро потяну сыграл полосильную часть и проходим дальше культурные точки по черепу которые идут параллельно оси позвоночника примерно через два сантиметра друг через друга друг за другом сыграли на рояле тынь, тынь, тынь, тынь, тынь, тынь, тынь, тынь, продавили точки на шее на плече вот эти точки теперь у нас такой прием э -э наша рука работает как э -э пружина упер в череп и с декомпрессией отодвинули плечи теперь наоборот инвертировали плечи видите это двинули сюда голову с вибрацией переливидный завершили обратно то есть все завершающие движения у нас идут теперь вниз вниз сделали ролик и мы заканчиваем массаж таким проходом что возвращаемся обратно если надо в отдельно посмотрите ролики кому надо прожать точки это в общем-то не обязательно да сейчас нам надо завершить массаж спины. Возвращаемся с утяжелением, прижимая спину теперь вниз, перпендикулярно в стол. если до этого мы проходили вот так вот, в горизонтальной плоскости, а теперь в вертикальной плоскости продавили. Таким образом нарисовали две железные дороги с развилкой от копчика, по которым едет вагонетка в шахты, откуда вышли ракеты инструментами груженая тяжелая сбрасывает инструменты и назад уходит расслабленная покачиваясь следующая вагонетка пошла по с параллельным рельсом к другой шахте сбросила инструменты и назад пошла раскачиваясь а с развилки поехали теперь тяжелые ракеты твердотопливные Которую мы устанавливаем в шахты поглубже, поглубже, с глаз долой. О, назад идет расслабленная. Туда идет гружено, тяжело. Как видите, локоть идет с декомпрессией в тело человека на растяжение. Опять установили ракету. Назад пошла, покачиваясь. Далее нам наши следы военной техники надо стереть. Рельсы убрали. Поле раскатали с мощной декомпрессией, несколькими взрывами встряхнули землю подземными взрывами, чтобы не было вообще никаких следов по диагонали. Декомпрессировали еще раз позвоночник. Вспахали поле. И совершающее движение опять от шеи. И подняв трапеции, Вот и снимаем кожу с тигра, по три прохода с каждой стороны сделали, спахали поле, сбросили всю землю и грязь в шахты закопав их, заложив еловыми ветками, чтобы не было видно, и удар вибрационной техники, прошелся град по нашему полю, по пашне, крупный дождь. Мелкий, успокаивающий дождик. Забарабанил. в дождь. легко заколотилась свежая трава, полностью обновив землю. Массаж завершен. Это все. А в следующем видео я расскажу, как делать массаж ног.